Добрый день еще раз. Всех приветствую угу. на наших традиционных встречах по понедельникам. И сегодня у нас понедельник посвящен встрече с нашим любимым косметологом и эстетистом Мариной Кирпичиковой. Марина, многие очень ждут эти встречи. Но по количеству людей я не вижу. По количеству людей это не видно, я с тобой согласна. Вот, поэтому будем делать выводы, будем анализировать, если на встрече никто приходить не будет, ну, тогда мы подумаем насчет того, проводить ли вообще эти встречи, вот. Но в любом случае сегодняшняя встреча уже состоится, раз мы ее запланировали, поэтому передаю слово тебе, Я, любая информация, которую ты, которой ты поделишься, она будет актуальна, может быть, у тех, кто пришел к встречу, есть какие-то вопросы, которые вы тоже хотите задать для того, чтобы задать направление нашей, нашего разговора. Так что, Марина, передаю слово тебе. Рули. Ой, всем доброе утро, добрый день. Конечно, пора такая, что не хочется, наверное, сидеть в душных помещениях. Но поговорим все-таки мы сегодня о красоте, здоровье нашей коже. Ну, знаешь, по а, поводу, я... перебью, тебя, перебью тебя, по поводу нужных помещений, ну, во-первых, если ты хочешь результат, то работу никто не отменял, вот, не да, бывает да, так, да. что ты не работаешь, и ты получаешь результат, соответственно, те, кого интересуют результаты, кто хочет заработать, кто хочет развить свой бизнес, тот, соответственно, и приходит на наши встречи и пользуется этой просто бесценной информацией. То есть, извини, Марин, перейдем. А. Ну, страшно, пей. у нас же такой, у нас такой же формат. Люда, да, добрый да, день. Да, да, да. Ну, я один человек, дать который дать... задал вопрос, по крайней мере, я вижу. Если Дима здесь, тоже пускай маяк нет. В принципе, было всего три вопроса. Ну, один вопрос, конечно, обширный. Такой, как ухаживаете за кожей летом. Поэтому я немножко расскажу. Я не буду прям загружать, но хочу сказать, что летом, конечно, на кожу у нас влияет много факторов, да, один из главных факторов – это солнце, это очень, как бы, приятно находиться на солнышке, но солнце, ультрафиолетовые лучи – это самый первый враг нашей красоты для кожи, хотя под воздействием Ультрафиолетовых лучей у нас вырабатывается гормон счастья серотонин и гормон витамин D, который участвует в образовании многих тканей, особенно усвоении кальция. Но ученые, я хочу сказать, в последнее время доказали, что в наших широтах под воздействием ультрафиолетовых лучей витамин D не вырабатывается, поэтому его надо круглый год употреблять. Извне, а не от солнца. Но и в любом случае ультрафиолетовые лучи у нас пагубно влияют на нашу кожу. Грязь, пыль, которые ну, в течение дня от жары бывает, Поэтому перв, в первую очередь мы обращаем внимание именно на эти факторы и устраняем их. Как мы можем это сделать? Ультрафиолетовыми лучами мы, ну, бороться мы не можем, но защитить свою кожу мы можем специальными средствами. Достаточно у нас этих средств хорошо в, в Кабламбре. Есть кремы, где хотя бы СПФ-15. Вот я как сметолог хочу сказать, если вы не находитесь на солнце с утра до вечера, этого достаточно, вполне достаточно. Вот, но я хочу сказать, что... Люди, конечно, испытывают в жару разные состояния своей кожи. В том смысле, это в первую очередь обезвоживание. Многие люди не умеют пить. Я тоже этот фактор хочу отметить, что если человек мало пьет, то обезвоживание наступает ну, быстрее у кожи, потому что восполнять нечем, просто нечем вот эти потерю влаги просто нечем исполнять вот. и благо, вот, то что мы теряем влагу за счет этого у нас и идут э, нарушение все э, ну, процессы которые как бы омолаживают нашу кожу это мы и упругость кожи теряем и Выработку коллагена, эластина, все у нас зависит от влаги. Много у нас влаги, у нас все это хорошо. Мало влаги, ну, прям, я все говорю, результат на лицо, Вот. Ну, я хочу сказать, что когда мы правильно ухаживаем за кожей, мы не испытываем никаких проблем. А что такое правильно ухаживать? У нас есть определенный алгоритм ухода за кожей. Я хочу просто его напомнить вам. Да? В том смысле, это у нас очищение, тонизация, основной уход, дополнительный уход. И я всегда останавливаюсь на очищении кожи. На очищении кожи. Потому что, как мы очистим кожу, мы такой результат и получим. Мы всегда, у нас всегда должно быть двухэтапное очищение. У нас достаточно средств в ламбре для того, чтобы это сделать. Ну, я не буду останавливаться на всех, но я хочу сказать, что если человек делает макияж, вот первое очищение должно быть молочком или, или мицеллярной водой. Обязательно. Я все говорю, лакмусовая бумажка, у нас правильно мы сделали очищение или нет, это диск с тоником. Если вы протираете тоником лицо и у вас диск грязный, ну, вы, вы видите хоть малейшие следы от макияжа, очищение сделано плохо. Берите, еще раз умывайтесь, девочки. То смысле, вот если мы плохо очищение сделали, поры у нас забиты, в жару у нас... Потоделение еще сильнее становится. И получается, что э, возникают разные проблемы. Вот, допустим, я, ко мне обращаются с чем: то сыпь начинается, то шелушение, то стягивание у кожи. То, в смысле, начинаешь разбираться неправильный уход. Неправильный уход. Поэтому, если мы сделали правильное очищение, если эта кожа жирная, мы всегда у нас есть сейчас и гель, то, в смысле, второй этап Первый у нас, у нас молочко или мицеллярная вода. Второй этап у нас обязательно должен быть гель. Гель у нас очень хороший и для сухой кожи, и для чувствительной, и для жирной кожи. В том смысле только мы правильно должны нанести. Я все говорю, гель мы всегда делаем пену, взбиваем в ладошках, и эту пену наносим на лицо и массирующими движениями, круговыми движениями по... Т-зоне, где у нас все, больше всего проблем по щечкам, но ну, хотя бы минуту-полторы, лучше две, Промассировали, Вот тогда у нас пенка и в поры попала, и все вытянет, все вытянет, все умылись. Вода должна быть комнатной, но ну, вообще для умывания самое хорошо, конечно, в жаркую погоду нам хочется холодной водой умыться. Да? но я всегда рекомендую, девочки, 36 градусов температура тела. Это самая комфортная и правильная температура для воды, которой мы должны умываться. Если мы хотим тонизацию для кожи сделать, пожалуйста, мы можем сделать просто э, э, ледяные кубики. Его можно и, и с тоник из изнашивать делать. Сейчас достаточно в садах-огородах разных лекарственных растений. И ромашка, и календула. Пожалуйста, сделали отварчик небольшой. Можно даже наш тоник смешать. Можно просто даже водичку заморозить и разморозить. И то она будет структурированная. Это уже вода. И просто в маленьких флакончик ее наливать и брызгать. Вот. Это вот очищение. Тонизацию обязательно делаем. Обязательно. Почему? Потому что мы всегда... Вода у нас, ну, к сожалению, в трубах очень плохая. Ну, какие бы большие города не были, какие бы там хорошие очистные сооружения не стояли, в любом случае во всей воде есть и остатки хлора. Ну, я не, ну если, конечно, стоят в квартирах хорошие фильтры, Конечно, можно прямо из-под крана умываться. И... Но вообще мы должны по всегда восстанавливать. И восстанавливаем мы это именно тониками. У нас очень достаточно тоников. Но вот э, летом я э, вообще бы посоветовала тоник. Это и серия терапии. Во-первых, там входит э, алоэ вера. Да? В том смысле, я так немножко буду напоминать, какие продукты входят какие компоненты которые как бы очень полезно именно в летний период да мы знаем что алоэ вера у нас успокаивает и поэтому его очень хорошо использовать дальше у нас идет основной уход но ну, к основному уходу мы все знаем да относится крем для век крем дневной и крем ночной вот. Конечно, в летний период очень хорошо использовать кремы на гелевой основе. Да? У нас тоже, слава богу, в ламбре тоже есть. Это серия Мизу, где у нас дневной крем, допустим, крем-гель. Гелевая основа, она быстрее впитывается, она более легкая. Поэтому вот в летний период, в такую жару, вот, может быть, и хочется как-то полегче. Но иногда задают вопрос. Ну, возраст у всех клиентов разный, состояние у всех разное, поэтому, естественно, для своих клиентов мы всегда основной уход подбираем именно по состоянию кожи, по состоянию кожи. Просто прям спрашиваете у них, что их волнует в этот период, вот именно в летнее, и в зависимости от этого мы выбираем. Но мы и летом про питание тоже не забываем. Не только увлажнение летом нужно, питание тоже нужно. И вот если у вас э, клиент выбрал какой-то очень легкий ну, серию с гиалуронкой, там зен, вот мизу, то вроде питания не хватает. Все, все равно ночные кремы, они не сильно, будем так говорить, питающие. Да? У нас самая питательная серия – это ДНК. Но для летом, вот для меня, допустим, ДНК очень ну, тяжело. Вот летом я вообще не могу, я даже зимой-то не могу пользоваться. Поэтому мы с, все равно, вот если э, консультанты торгуют, и у них есть клиенты, они все равно знают своих клиентов, то я всегда советую в ночной крем добавлять наше масло для лица. Это просто шикарно будет. Во-первых, здесь человек сразу получит... Э, и питание, и увлажнение. Ну, как говорится, мы этим средством уси усиливаем действие ночного крема для лица. Вот. Дополнительный уход. Какой дополнительный уход у нас есть? Это у нас сыворотки, маски. Ну, это крем Шельдекольте и уход за телом. В том смысле, это у нас вот как бы дополнительный уход. Сыворотки. Вот в летнее время я, когда проводила вебинар про сыворотки, я всегда прям несколько раз повторяю, что крем без сыворотки ну, плохо работает. Да? Лучше всегда, или вернее, сыворотка без крема. Это два продукта, которые дополняют друг друга. Летом я могу, ну, как бы, пойти вот на уступки своим клиентам и разрешить пользоваться только, допустим, сывороткой. Но и то это только в сильно жаркие вот дни. А так я всегда рекомендую сыворотку и крем. Всегда. Просто можно сыворотки подобрать, ту же гиалуроновую, и использовать ее как маску. Хочу поделиться, очень хороший результат. Если вы сыворотку наносите как маску, то, в смысле нанесли сыворотку, а на нее положили ну, из, из полиэтилена пакетик. Ну, при этом мы отверстие для глазок можем сделать, для носика, для ротика. Ну, в том смысле, чтобы было комфортно дышать. И полежать 10-15 минут, девочки, во-первых, получается такая окклюзия, что по пленочке образуется влага. Вот получается насыщение кожи вот влагой очень мощное, и сыворотка вот эта гиалуронка, она просто будет удерживать. Очень хороший лифтинг получается. Вот если кто, я вот уже об этом разго, ну, говорила, рассказывала. Вот если кто-то пробовал сделать, то, то расскажите. Если не пробовали, попробуйте, попробуйте. Вообще сыворотка с белуронкой сейчас очень актуальна вот в летний период, очень актуальна. Потом сыворотка с улиткой очень тоже актуальна, потому что она тоже сама по себе текстура очень легкая, но она несет очень много пользы. Она защищает от ультрафиолетовых лучей, она увлажняет. Она рассасывает рубечки после акне. Поэтому сыворотка с, с, с улиткой тоже очень-очень хорошо в летний период. Так. Ну, наш гиалуроновый бустер сейчас прям вот очень хорошо, очень хорошо будет. Его можно, ну, в том смысле уже без сыворотки, только бустер и крем. Или этот бустер прям просто в крем немножко добавлять. Тоже будет, он просто не будет утяжелять ну, на лице вот всю эту косметику нашу. Потому что вот для меня, допустим, крем очень легкий. Я приходит клиентка и начинает говорить, что прям крем такой тяжелый. Она его чувствует. Потому что, видите, мы все разные. Все разные. И у нас состояние кожи у всех разное. Так, что еще хочу, я вам сказать, рассказать. Так, что нельзя делать в летний период? Давайте вспомним. Кстати, вот у нас есть с ахокислотами, да, средства. Мы и летом можем его пользоваться, этим средством можем пользоваться, только не так часто и не перед тем, как выходим на улицу. И если мы на сделали, вот, ну, вечером мы умываемся этим средством с то мы просто умываемся. Мы, мы же знаем, что из геля с можно сделать маску. То есть получается очень легкий, легкий поверхностный пилинг. Вот. А здесь мы просто умываемся. Для чего? Для того, чтобы дать путь нашим средствам. Поэтому раз в неделю этим средством можно умываться. Потому что какие-то пилинги, скрабы использовать. Очень жалко, что вот наш скраб ушел. Мне вот очень, очень он нравился. И в летний период им можно было использовать. Так, ну, нельзя использовать средства, где есть спирт. Мы все знаем, что средства с спиртом очень пересушивают кожу. А у нас и так под воздействием солнца кожа может даже менять свой состояние и, и из, из жирного как бы в сухое переходить. Конечно, это, этого не происходит, но из-за того, что просто мы теряем влагу, и нам кажется, что кожа становится прям сухая. А спирт способствует еще большей потере влаги. Поэтому, ну, слава богу, у нас в Ламбре нет таких средств. Но вы с своими клиентами, вам же может клиентка обратиться, вы всегда уточняйте, какими средствами она пользуется. Если какими-то магазинами, то прям спрашивайте. И смотрите этикетки, пускай смотрит, потому что сейчас уже ну, производители указывают и спирт, и все на свете, все, что там есть. Так, девочки, даже не знаю. Ну, вроде вот по уходу. И, Девочки, много пить. Много пить надо. Для того, чтобы если мы пользуемся гиалуроновой кислотой, бустером с гиалуронкой, было чего удерживать в нашей коже. Если мало влаги, удерживать нечего. И поэтому результат мы такого не видим на лице. Вот. Ну, Марина, мне кажется, даже то, что ты рассказала, уже такая достаточно исчерпывающая информация для того, чтобы правильно выстроить уход за кожей, именно в такой вот летний период. Вот, поэтому. Ну, если есть какие-то вопросы, девочки, там по уже на, да. к, на, к нам при, да, присоединились, если есть у вас вопрос, может быть, как, конкретный какой-то вопрос по уходу? По летнему. По летнему, да. Да. Ну, есть, может быть, какие-то есть вообще вопросы? А про сыворотку да, вот так и правильно. Да, Люда, я, Людочка, я помню, это твой вопрос. Мы сейчас к нему перейдем обязательно. Да, Мы сейчас с летним уходом закончим и перейдем к сыворотке твоей. Так, вопросов нет, Марин? Ну, хорошо, да, вот следующий вопрос был от Люды Степановой, как правильно и когда пользоваться сывороткой ДНК нашей, ДНА. Угу. Вот. Люда, я хочу спросить, ты, ты ей пользовалась, у тебя результат не получился, или ты хочешь попробовать ее? Люда? Я пробую? Я, да, я пробовала, там, ну, я особо не, это, ну, не смотрю на результат. Дело в том, что это же надо под микроскопом или как ли смотреть. Просто мне интересно, дело в том, что днем ли она вот работает, вечером ли ее под крем наносить, надо ли днем на нее крем наносить. Вообще вот я вот, не, ну, вот хотела бы а, подробнее Ну, узнать. хорошо. Ну, смотрите, во-первых, давайте остановимся, почему она называется у нас сыворотка лифтинг, Да. Ну, просто напомню: в состав входят два пептида, которые работают как миорелаксанты. Это у нас пептид. Вы прямо на коробочке можете прочитать, я просто вам напомню. Полипептид, пентопептид 18. Это. Вообще пептиды – это у нас небольшая цепочка из аминокислот. Вот. И именно вот этот пептид, он работает как ботокс. Мы все знаем, что ботокс у нас расслабляет нашу мимическую мускулатуру, и вот мелкие морщинки как бы за счет этого расправляются. И второй пептид – это тоже... Ацетилогексапептид-8. Но это синтетический пептид, и он тоже работает, как миорелаксант. Вот. За счет этих двух пептидов, когда мы наносим а, на лицо, у нас вот именно вот мелкие морщинки сразу же ну, они не пропадают, но ну, просто они ст становятся менее заметными. А лифтинг, лифтинг у нас еще есть такой там продукт. Это у нас водоросль и серия ламинарии. Так вот, вот эта водоросль, она тоже дает очень мощное увлажнение. А у нас вообще лифтинг за счет чего? Когда кожа у нас наполняется влагой, за счет этого у нас как бы получается лифтинг. И вот эти два продукта, вот эти два продукта, они друг друга дополняют. Один наполняет кожу, а другой как бы расправляет ее. Вот эти гексапептиды, они как бы убирают вот эту сеточку машинок, А водоросль, она наполняет влагой. И получается вот этот лифтинг. Естественно, его, ее можно и утром, и вечером наносить. Ее хорошо наносить, ну, я уже сказала, что я всегда только за то, чтобы сыворотка с кремом работала. Это, ну, после 35 это уже всегда, всегда. До 35 я могу еще, ну, скрипя сердцем, девочкам сказать, что ладно, вы можете одной сывороткой пользоваться. Но этого мало уже, после, даже до 35 мало. С кремом всегда надо только с кремом. Вот. И вот эти, вот эта сыворотка, вот у нас вообще, ну, когда мы живем, у нас все время происходят какие-то мелкие-мелкие спазмы внутри кожи. Ну, вот в разной ситуации там. Вот это внешне вообще никак не видно, незаметно. А вот эти пептиды, они как бы убирают вот эти спазмы. А вот где спазм был, там вот, как, вот Вы вот в зеркало смотрите, смотрите, ой, ну, все, красота. Потом раз, смотрите, морщинка появилась. Откуда она? Что она взялась? Вот вы знаете, что вот в этом месте был спазм. И получается, что вот, эти, вот эта сыворотка, она убирает эти спазмы. У нас еще есть сыворотка с ядом гадюки, она то, точно так же работает. Вот эти пептиды, они работают, они убирают вот эти невидимые спазмы и не дают образовываться новым морщинкам. Поэтому девчонки молодые, они не хотят этими сыворотками пользоваться, они думают, что рано. А вообще не рано, можно ну, курсами проходить, ну, я не знаю, с 25 лет это уже, потому что сейчас ну, жизнь такая быстрое, все куда-то торопятся. <смех> ну, в том смысле, стрессов очень много, каких-то переживаний. И поэтому у нас за счет этого вот эти все спазмы происходят. И поэтому, чтобы дольше сохранить вот эту кожу, вот мы используем средства вот с такими пептидами, которые именно миорелаксанты. Вот. Поэтому, Люда... Вот как тебе, вот я все время говорю, клиент должен сам выбрать, как ему комфортно. Чтобы получить результат, можно и утром, и вечером. Если прям вот нам надо лифтинг, прям такой получить. Лифтинг. Ее очень хорошо под макияж. Вот э, я просто знаю косметологов, ну, не косметологов, а визажистов, которые эту сыворотку перед макияжем наносят. И прям, во-первых, макияж долго держится. И прям вот видно результат, что прям кожа ровненькая-ровненькая становится. Но у нас еще и наши матирующие серии очень хорошие, да, основы под макияж. Так что Люда ответила на твой вопрос? Вот я хотела это уточнить. То, то есть получается эта сыворотка не только под макияж, не только видимый эффект, но она еще и все-таки с нашей кожей работает, а не только Конечно, такой. конечно, конечно, там столько, там и экстракт протеина пшеницы входит, это питание дает, но сама из девочки, это кладезь витаминов, минералов, аминокислот, в том смысле это вообще вот эта водоросль, которая входит вот в, этот, в эту сыворотку, она самая древняя. По сути дела, поэтому она вот за счет нее очень много полезных веществ получает наша кожа. И еще Марина хотела спросить, у меня у одного консультанта подруга пользуется исключительно только вот стимуляторкой, другой у -у -у. ничего она не берет. Правильно она делает или все-таки ну, возраст какой? Да. Ну, возраст думаю, около 50 плюс, плюс наверное ну знаете у меня есть тоже клиентка она пользуется пользуется нашей сывороткой улиткой вот она приходит по две штучки берет и ей вот там на месяц два хватает я ей пробовала разные кремы давать чтобы она попробовала вот она у нее кожи ну, вот не принимает и все вот как она мне рассказывает Поэтому ситуации разные бывают. Вот просто если ее все устраивает, и она не видит ну, ну, результат ну, не хуже, чем она вообще бы не пользовалась сывороткой. Конечно, с кремом лучше, я все говорю, девочки, ну смотри, какой он результат. Но бывает такое, что просто человек или тяжелой кожи или еще что-то, какие-то причины есть. Здесь просто надо, ну. Вопросы задавать, почему она только сыворотка, или она экономит, или у нее на самом деле, может быть, кожа ну, не принимает, ну, тяжело. Просто иногда лучше сыворотку одну нанести, чем у человека будет ощущение, что она в маске. От этого не просто настроение будет портиться. Мы же все равно должны пользоваться средством для того, чтобы у нас было хорошее настроение. У нас же все от этого зависит, чтобы было комфортно. Поэтому здесь, я не могу сказать, правильно или неправильно, здесь надо в каждой ситуации разбираться. Угу. Ты просто а задай вот вопрос, еще... почему она только сывороткой пользуется. Вот, а еще хотела спросить, она вот даже, ну, ладно, молочко и тоник, ладно, там с чем-то, может, она смывает, там, не знаю чем, и тоник даже не берет. Все-таки тоник, ну, как бы обязательно надо, да? Тоник обязательно, девочки, тоник обязательно. Потому что это средство, которое готовит к принятию основного ухода. Вот наша вода, она же всегда PH, ну, то смысле, у нас pH кожи 5,5, да? Когда мы моемся, он у нас всегда выше. И тоником мы всегда возвращаем pH на место, и тогда мы только наносим наши кремы. Спасибо. Поэтому тонизация – это один из основных этапов в уходе. Марин, а я еще хочу вот вернуться к сыворотке ДНА. Да? то есть У меня два вопроса возникло. Первое, ты сказала, что можно его использовать курсом для более, молодого, для более молодых девушек, да? Курс сколько? Это дни, недели, месяц. Ну, есть... ну, месяц. Ну, я все говорю, девочки, да используйте хотя бы вот одну эту... Ну, то есть флакон, да? Флакончик, да. Это будет курс. Это будет курс. Потом У -у -у. можно перейти на какую-то другую сыворотку. У -у -у -у. У -у -у. И сколько раз в год, например, ты рекомендуешь делать таких курсов? Ну, это все зависит от состояния кожи. Если человеку, ну, ну, у меня просто есть гренка, она постоянно вот на ней сидит. Uh -huh. В том смысле, она не, не вот самое, вреда не принесет, если мы будем вообще постоянно ее пользоваться. Да? Uh -huh. Потому что там, я говорю, вот даже из одной водоросли можно пользоваться этой сывороткой постоянно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Потому что я говорю, ну сейчас жизнь такая, что у нас вот эти мелкие спазмы, они происходят ну, каждую постоянно. минуту, каждую да, секунду. Да, да, да. Мы не видим их, мы их не видим. Мы uh -huh. потом только видим, когда морщинка образовалась. Uh -huh. Поэтому, ну, у нас просто такой, этот, богатый ассортимент этих, этих сывороток. Просто, ну, мы, как, вот у нас когда пришла улитка, мы так, мне кажется, много ее продавали, да? Да, да, да. Сейчас, мне кажется, просто забыли про нее, что она такая шикарная. Угу, угу. Конечно, может быть, люди экономят, я не знаю, может быть, но, по сути дела после 35, ну, я все говорю, девочки, донесешься свою лишнюю конфетку и купите лучше сыворотку. Угу, это точно, это точно. Ну, это просто, бо... просто по незнанию еще плюс ко всему. Боль, да, просто надо, наверное, ну, вспомнить, что у нас только сыворотки просто эксклюзивные, просто эксклюзивные. По, Мои... со, по составу, что, угу. что витамин С, я вот, ну, всегда, ну, я, слава Богу, у меня витамин С очень хорошо продается, и я всегда буду говорить, что витамин С – это самый главный витамин нашей жизни. Uh -huh. Он участвует в образовании всех тканей, абсолютно. Тем более, витамин С – это тренажер наших сосудов, наших капилляров, yeah. а через стенки сосудов капилляров у нас идет все питание. Но я думаю, что организм с витамином С мы прям посвятим отдельную какую-то встречу, потому что это можно отдельно целую оду петь. И поэтому здесь я хочу просто про любую сыворотку можно песни петь, про любую нашу. Марин, ты еще сказала, вот вместе с кремом, это как, это последовательно или их замешивать, как лучше? Я все время говорю, девочки, сделайте, вот пептиды, это у нас сигнальные частицы сигнальные, mm -hmm. где их не надо мазать. В смысле, вот, на, вот взяла я, я все время говорю, я беру вот эти два пальчика, вот буквально вот капельку сделала, и вот таким душиком вот так прошлась, все. Я не размазываю ничего. Это сыворотка, и потом да? Нашу... Да, сыворотку. Mm -hmm. Потому что у нас, что такое сигнальная частица? В том смысле, мы вот сюда ткнули, а она, сигнал вокруг, ди диаметр, допустим, там 5 сантиметров. Угу. И поэтому, а у нас иногда сыворотку мажут, как крем. Да, да, да. А спрашивают, что так мало ты ее? Я говорю, да потому что она не предназначена. Угу. Если человек не понимает, что такое вот, вот так чуть-чуть нанести, у -у -у. ну, сделайте это в крем можно. Здесь и так, и так правильно будет. И так, и так можно, у -у -у. понятно. И так, и так правильно. У -у -у. Хорошо. Марин, у нас время встречи заканчивается. Мы сегодня разобрали две вообще шикарных темы, на мой взгляд. Это летний уход и плюс поговорили о сыворотке ДНА. Вот. Огромное тебе спасибо за эту встречу. Мы, конечно же, не успели ответить на все вопросы, и это, и это нормально. Оставим их на следующий раз. Вот, поэтому а, огромное тебе спасибо за эту встречу, за ту информацию, которую ты владеешь, и которой ты делишься с огромным удовольствием, но для всех участников, и также кто будет смотреть записи, а, пишите ваши отзывы о нашей сегодняшней встрече в командном чате, для того, чтобы больше людей приходило, потому что, ну, если на встрече никто приходить не будет, но ну, для кого мы их проводим? А, пишите Марина... вопросы на след. Для...